Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Чайок ТВ. В данном ролике мы поговорим, почему же не будет обновы в игре Among Us. Ролик очень-очень сильно интересный, поэтому я попрошу тебя лайк авансом. И давайте соблюдать традицию под этим роликом, давайте наберем 1000 лайков. Также мне будет очень сильно приятно, если ты подпишешься на мой ВК, ссылка на него в описании. Причем у меня личка открыта, поэтому если у тебя есть вопрос, то задавай мне в личку во ВКонтакте. Ну а теперь мы приступаем. Уже январь. И именно в этом месяце игроки ждали обнову. Многие даже думали то, что 1 января она выйдет. Однако все пошло не так. Уже почти конец января а об новой в игре все никак нету. И все разработчики не добавляют новую карту, которая называется Airship. Однако почему это все происходит, я расскажу чуть попозже. Однако разработчики единственную дату, которую они обозначили, это 14 февраля, которую они выкладывали в своем арте, который выкладывали у себя на страницах. То есть, 14 февраля это пока что единственная официальная дата, на которую стоит думать, то что в этот день выйдет обнова. И кстати, что очень важно для нас, страны СНГ, обнова выйдет уже ночью 15 февраля. Однако разработчики планировали обновление именно на начало января. Однако, почему же все не удалось, здесь все очень просто. Во-первых, в игре крашнулись сервера. Если вы сейчас зайдете в Among Us, то вам с вероятностью 90% игра не будет показывать доступные сервера, для того, чтобы вы смогли спокойно поиграть. И естественно, когда разработчики будут выпускать обновления, данной проблемы не будет. Однако данная проблема требует решения. А решение должно быть, конечно же, долгим. Потому что достаточно большая ошибка, и ее решать, конечно же, долго. Данная ошибка попадает в список задач и проблем, которые находятся у разработчиков. Так, что же у них там со заданиями? К примеру, мерч. Разработчики недавно выпустили свой официальный мерч, над которым вся команда работает, и мерч обновляется. Обновлен мерч был тоже очень недавно, что меня удивило то что хоть компания очень большая, но цены у них относительно невысокие. Также разработчики планируют перенести игру еще на Xbox. Для того, чтобы еще больше игроков смогли играть в вот такую прекрасную игру. И это тоже требует времени и внимания разработчиков. И это еще одна задача, с которой сейчас справляется команда Inner Slots. И я думаю то, что команда у них не особо большая. Но это еще не все. Над картой Airship надо еще работать. Так как после выпуска на Nintendo Switch у них случился баг. И также на карте еще есть небольшие баги. Начнем с самого большого бага, из-за которого разработчики удалили карту с Nintendo Switch. Я искал данную информацию в интернете, но я ничего не нашел. Однако все говорят о том, что. Из-за какого-то сбоя карту пришлось удалить. И теперь вообще никто не может играть на новой мапе в игре Among Us. Однако, когда разработчики выпустили игру в бета-тест на Nintendo Switch, уже были в игре небольшие баги. Вот примеры на картинке. Вот, вот такие, такие небольшие небольшие баги, баги возникли на когда ты подходишь Airship. к объекту которые, естественно, разработчики должны пофиксить перед официальным релизом данной карты. Для нас это мелочь, а для разработчиков это большая проблема, с которой им еще пришлось столкнуться. Вот столько задач стопят выход новой карты в игре Among Us. Однако разработчики молодцы, они никакую из задач не откладывают и работают над всеми задачами хоть по чуть-чуть. И я кстати еще забыл сказать то, что разработчики еще уходили на двухнедельный отпуск, что еще застопило выход новой карты. В общем, огромный респект разработчикам. У них э, столько работы, и они работают. И они успевают еще общаться с комьюнити. Ну а если ты когда-то думал то, что разработчики уже подзабили на игру, то ты тогда ошибался. Разработчикам огромное уважение. Ну а тебе огромное спасибо, если ты поставил лайк. Я над этим роликом старался, и также он вышел... Особенно для тех, кто считал, что обнова в январе Ребят, они просто не успевают и обнова в январе не будет Да, 14 февраля это не факт Однако, это единственная официальная зацепка И все может выйти еще хуже Обнова может не выйти даже 14 февраля В общем, да, вот такое немножко печально, но уважительный ролик для разработчиков вышел Если ты досмотрел до этого момента, то тогда напиши в комментарии Хэштег Мамикс. Всем пока.